Итак, я там, где мне нужно. А. Так, здесь где-то есть сундук, не так ли? Зачем здесь это? Неужели просто для красоты? А нет, здесь есть закрытая дверь. Я могу ее открыть. Это вы серьезно? Код. Где там мой телефон? Надеюсь только он. А, он, он вообще легко распоздал на игры. Окей. Очередной РТЛТ код. Поехали. РТ, РТ, ЛТ, РТ, РТ, РТ, ЛТ, ЛТ, РТ, ЛТ, ЛТ, И в этом был весь смысл. Как-то, знаете, уже скучновато становится. Просто РТЛТ шити эти кубы. На то спасибо. Не, Я так полагаю, эта зона закрыта. Мм, здесь есть кубик не пропустил и эта зона закрыта окей но тут еще дофига других зон кстати в которые я почему-то не заглядывал совершенно какое-то какое упущение как я мог закончить прохождение не заглянув ни в одну из этих зон совсем упущение почему все затопило опять ну уходи вода Ещё одна закрытая дверь, или мне кажется? Проход, который я пока почему-то не могу активировать Нет, это обычная дверь, ключ так на нее не тратится Но я здесь не был И это хорошо Ой, я умираю Надо откачивать воду Я там вижу что-то, я там вижу Наш любимый кот хе с тетрономов не мой любимый кот да я же не просил прыгать ну ёбаст он не исчезает? он только не видит что он исчезает так вправо вверх, влево, вниз прыжок поворот, поворот прыжок так я бы наверное повороты слишком быстро повторил вправо вверх, влево вниз, прыжок поворот поворот Прыжок Может и в той локации, где наш код исчезал Нужно было просто помедленнее Чуть-чуть нажимать на кнопки Я не знаю Что, еще одна зона? Серьезно? Так, вот, вот это уже пугает это Чуть-чуть пугает, Ч -ч пугает. Как, Таких тонов в игре я еще не видел Таких вот, ярко-красных Ну, конечно же... Опять эта штука! Вы достали уже? Может, хоть здесь я что-нибудь пойму с ней? Может, здесь она не светится? Боже, этот красный цвет просто режет глаза. Здесь есть секрет. Что, мать вашу, здесь происходит? конечно, здесь есть секрет, связанный с вот этой штукой. Заткнись! Кнопка использовать не работает на нее. О боже! Мой куб стал красным. Здесь все стало красным! Кроме вот этого. Если моя вебка сверху, то она сейчас закрывает вот эти штуки. Сейчас мы ее чуть-чуть подвинули. Ой, микрофон, мой. прости, прости, прости Я вебку удвигал, не тебя Вот, посмотрели У меня остался один губик, кстати Ну блин, почему все такое красное? Мне аж как-то Не нравится это А еще мне не нравится то, что я не пойму Что делать с этими хренями А еще мне аж страшно входить в вид от первого лица Я пытался нажать кнопку использовать Я все пытался делать, но нифига не работает Он такой раздражающий скажите не хочу пользоваться рычагом я просто взлечу что здесь творится вообще какая-то щитовича это что я могу поэтому ползать я могу поэтому ползать нифига здесь выше творится еще какая-то щитощина табличка которую я могу прочитать я тогда ног не видел даже так Ага, я могу ее прочитать И она не значит мне ничего хорошего Ай-яй, да как же так Все заново, боже а Мне надо выработать тогда целую тактику Фух, я выжил Я так боялся, что меня сейчас опять чем-нибудь заденет Я хочу быстрее покончить с этим грёбаным уровнем плевать что сколько этот уровень дрится блин а, я вообще внизу так ладно я не буду скипать все подряд я хочу Твою мать а все нормально Но только я не вижу что написано на моем этом. опа Опа! В принципе, не так сложно, как казалось бы. Да, поспи нас поспи. Мне не нравятся эти уровни, честно. Совсем не нравятся. И звуковое, звуковое оформление, и цветовая гамма. Мне ничего здесь не нравится. Лучше бы за этой дверью было что-то стоящее. Только не говорите мне, что это еще одна статуя Сауны. Антикуб, окей. А возможно, что это статуя Черепа. Так, окей, как же мне добраться? Так. Идем отсюда просто к чертям. Я не видел ни разу... Я ни разу, будучи в этом уровне, не видел тессеракт. Ну, кто-то сейчас. Окей. Фух, все, мы ушли оттуда. Честно, вообще никакого желания нет там находиться. Так. Э -э -э нам осталось два неоткрытых уровня, один открытый. Поехали. По очереди. Воду я уже откачал. Значит, в ту дверку мы зашли. Вот эта дверка. Давайте ее проверим. Это наведет куда-нибудь. Да, наведет еще куда-нибудь. Здесь есть кубик и здесь есть проход. Ага. Почему же я здесь не пошел? Есть, тут все довольно очевидное, легко. Окей. Да-да наконец-то хоть один кубик желтый собрал, блин. Тот одни антикубы, блин. Так. Значит, осталось только пройти дальше. Я надеюсь. Так. Даже эти канализационные уровни не так хреново выглядят, как те адско-непонятные. О, кубик. Ключ, я потратил ключ, а у меня же еще одна дверь кое-где есть Неоткрытая Это фигня, вы серьезно? Это уже третья фигня, которую я нашел это мне дает что это что это такое ладно надо возвращаться в ту, в ту комнату а -а -а -а. Сколько что-то всего. И как я вообще должен был сюда попасть? То есть я же без полета не могу ничего сделать. Сынок. Пожалуйста, пусть это будет артефакт. Мне просто антикубы уже надоели. Я хочу четвертый артефакт. Ладно. Ключ мне тоже пригодится, как я уже сказал. Так, здесь все. Возвращаемся в центральную комнату. Идем дальше. Серьезно, как мне перепрыгнуть отсюда до сюда? Не поднимаем воду. Я слепой. Кто бы мог подумать? Чёрт! Я кубик утопил. Я ж не знал, что он там. Памс. Давайте легально возвращаться обратно. А то как-то не, не очень. Конечно, полет в принципе позволяет сократить большинство времени, но я это мог пройти без полета. Так что давайте проходим без полета. Куда же ты нас приведешь, дверь? Блин, мне показалось, там стена была. Там была стена. Целый куб! ва ха ха ха Вот это круто! Сейчас нам гейт очень пригодится. 30 кубов, ну, знаете, ребят, я удивлен, это получилось довольно быстро. Так, куда это нас вернет? Это вернет нас в самое начало дерьмовника, как раз там, где у нас осталось две неоткрытых локации. Поехали. Так, не зевать. Так, вот здесь я не был. Нам надо откачать воду. Вам не кажется, что мы где-то это уже видели? Нет. не пофигу, я пролечу, потому что мне лень два раза крутить рычаг. Чтобы вниз и вверх подняться. Да, ключ артефакт. Куб. Неужели в этом видео я соберу наконец 32 желтых А, нет, не соберу. Потому что мне осталось найти только три маленьких куба. А я знаю, где они, и один из них я так и не смог достать. Потому что помните, тот уровень нам взрыв... где нужно взорвать все И там спрятан кубик Поэтому я пока не представляю Как мне достать тот кубик Возможно придется гуглить Или гуглить Как кому больше нравится А, все Можно возвращаться я крутил. Итак, осталась одна единственная локация, в которой я еще не был. И там есть что-то. Вот это. Сталось только найти ее. Все, максимум. Да, действительно, так она и есть. Просто только в том, как мне спуститься. Я кажется знаю уже ты это... Боже. Раз, два, три. Как кастер, блин, какой-то. Да. Я был прав. Что ж. Сундук сундук приятный удивите меня спасибо итак мы все сделали в гадюшнике подождите мы все сделали в гадюшнике да гадюшник зачищен время возвращаться во что-нибудь более приятное вело.